Вот прикольно, короче, было я, я начал запись, а оказывается, я просто не включил запись Хорошо, хорошо мы начали В общем, спустя долгие миллионы, миллиарды лет Я нашел эту скотину Чего мне этого стоило? Очень, очень много чего мне этого стоило Смотри, вот там, короче, по карте, по карте Которая у меня есть, собственно, секретная карта, да По-моему, между этим островом Мы даже не так плывем, ёпты Смотри, там есть остров, да Между тем островом есть этот сраный, долбанный, грызучий угорь. чтобы его собаки жрали Чтобы его коты драили и клещи тоже сожрали чтобы. Вот он, как раз таки, вон он И между ним есть этот угорь. А самое прикольное, знаешь что? То, что я был на этом острове я был на этом острове И каким-то хером Этого угря Здесь микрофон грязный В моих слюнях Потому что я тут ору как... Да Я его просто не заметил Каким образом? Я хер его знает Знаешь? Знаешь? Э -э гениальную мысль Смотри Гениальную мысль Сейчас говорю Нужно прощать врагов Бог простит а Наша цель Сделать им встречу. Ну, you know? это, это гениальные мысли. Гениальные, блистательные мысли. Вот это тварина, саная, сраная, драная. наконец-то. Великая Таурия. Большая, большая, великая, я не помню, как там говорится. Ну, в общем, Таурия, гадость такая. Короче, это, как я понял, подводная лодочка. Великая Абая, да. Таурия. Почему Таурия, это ж вот та, наш Друган, короче. Почему я заладил, что это, Тауле? Это ж Абайя. Абайя, тварь! Надо поесть грушу на удачу. Груша, это удачевая груша. Это не просто... Испорченный! Бля, я думал, ты нормальный пацан, а ты испорч... Испорченный карту. Ёб твою налево! Груша, ты давай так не делай. Иди плыви. Ну чё, я вроде готовый. Да, у меня немного всего... Ну я сейчас еще 8 копий себе сделаю. Будет вообще ништячек. Эээ оп. Сражение началось! Где великая бая? Не понял. Едричка пить. Великая бая. Всплывай! Побыстрее! Спасибо. Где ты? Где ты, тварь? Да ладно, вы не говорите, что мне придется под водой сражаться. Я очень бы этого не хотел. Хорошо, под водой будем сражаться, ладно. Я, я в принципе, ожидал такого исхода. Э, тогда мы берем воздушный баллон, пригодится. Потом мы берем э, для себя побольше. Все забираем бинты. И знаешь что, я подготовился, да? Я подготовился. Я не просто так, я. Не, не, не, не. Вот это. А это зна... Да ты возьмешь. Усилитель запаса дыхания. Сколько? Она сколько он дает? На три часа замедляет сердце... Вот. Пригодится. Вот, ты понимаешь мои мысли, да? Великая бая. А... Ты чё? Ты скота база? На тебе! Я ч... А, попал? Пошло нахер! Мне нужен топор, топор нужен! Я вспомнил кое-что. Я вспомнил. Э, смотри. Она может нас хватануть. Она может нас хватануть. И мне нужен мой молот. Потому что когда она меня хватанет я буду ее молотом дубасить. Понимаешь? Э, а, да? Хера ты бежишь! Ты где? Алло, привет! Ты где? Не уплывай только. Ты где? будем махаться? Давай махаться. Я хочу махаться с тобой. Будем махаться? Махаться будем? Эй! А, shit. Here we go again. <связывая> Ты чё? Пошла нахер! Скотина, тварь такая! Опа! Че такое? Не ожидала такого? Не ожидала? На тебе тварь! Пошла нахер! Пошла нахер! Так топор да, да, да, давай доставай топор? А -а -а, ломи ее, Ломи ее, На тебе, тварь. Ты чё... Скотина, скотина. Скотина. Скотина. Серьезно? Вот так? Да? Хе-хе. Это не так просто, как я думал. Хорошо, сейчас встретимся там, окей. Так, я не знаю, почему я тогда сдох. Видать, у нее большой урон. Это очень плохо. Так, давай, наверное, сразу копья, супер копья, чтобы ей больно было. Тварь. Ты гнида. Гнидская гнида. Вылазь! Власть, тварь! А, бля. На! Ой, Сразу! Сразу же. А! Тварь больно! Так, подожди. Как я выжил? Тварь. Да ты чё? А чё она меня не коцает? Ладно, это хорошо, это баги какие-то. На тебе, тварь. Чё, не нравится? Скотина. На тебе. Ну! ты чё? Вот это я стрейфлю. Стрей, стрейфы, да? Это же стрейфы. Так, сейчас прыгнет, сейчас прыгнет. Хер тебе, хер тебе, хер тебе. Плаваешь, да? Скабака. Скабака, ты ясно? Она прыгает. Ты видел, что она творит вообще? Она вообще неадекватная Полностью неадекватная Так Ти -ти. Заново Ай! Ай, укусила тварь ой больно Укусила тварь Своими зубами сраными Я стоматологом подрабатываю Сейчас подрежу твои зубки нахер Чтоб ты не знала, тварь Что так бывает Больно людям нахер Чтоб ты сдохла, скотина Тварь ты кто вообще такая? Пошла НА На тебе. На тебе. ПОСЛА! Ай! Под... Скотина! Вот ты тварь, да? Вот ты ты хочешь, да? Ты хочешь войны, да, тварь? Хорошо, в воду не лезем. Воду не лезем, вода, вода это опасное место. Ладно, тварь. Я, я тебя понял. Хорошо. Хорошо, тварь. Хорошо, ладно. Эй, на тебе влобешник. Так, лобешник она получила, отлично. Забираемся на свою, на свой флот. Давай, а то у меня сейчас за залипание клавиш будет. На тебе. Че, че, че? На тебе. Да я тебя вижу. Сейчас наберет разу. А, плаваешь? Ладно, тварь. Плавай себе. Мне не жалко куда куда куда Опа. вижу я тебя вижу я тебя под водой я вижу тебя понимаешь вода прозрачная понимаешь это же стрейф называется вот это я обосрался, хорошо ладно ладно заслужил заслужил на тебе тварь на тебе больно неприятно да на тебе на тварь получай пошла в жопу не думай! Yeah. Добивающие! Чё? Игра залагала? не nee. Ес! Yes. Uh. Эй! Мои копья, стой! Бразота, ты видел? Мои копья забрали. Так, ну лута тут вроде никакого нет. Ладно, лута нет, плохо. А чё ⁇ нет-то лута? Поставили сюда какую-нибудь там трофейную штуку. Так, теперь передо мной стоит выбор. Либо мне сейчас плыть домой, что как бы надо, потому что... Ну, я вообще хочу как бы еще вертолет построить, как бы, типа, типа вертолет хочу построить, понимаешь? Вертолетский, самолет самолетский, вертолетский, понимаешь? Для вертолета, для вертолета мне нужны автожиры. Автожиры добываются в больших кораблях. Вот примерно вон, вон, вон таких. Так что я думаю, давайте сначала сплаваем туда. А потом, собственно, домой мы сплаваем Я бы не сказал, что сло э, сложный Да, сложнее, намного сложнее э, твари Мегалодона В два раза сложнее, потому что она быстрая, во-первых Больше хп, во-вторых И в-третьих, она прыгает Мегалодон тоже должен был быть прыгать Но почему-то он не прыгал Так вот он, вот он, собственно, трофейчик Стой, стой, трофей о, трофей. Да подожди ты, кребаный. Не, О. понял. Трофей минус. Ну потому что, Ох, меня я развернула. Ах, хорошо. Я нет, я нажимать ничего не буду, потому что сейчас я окажусь в океане. Меня сожрёт ктулху какой-нибудь. Нахер, оно мне надо. А, я тут все разворовал. Ёптыш. О, тут водичка есть, хорошо Специально для себя Так, немножко подкинуть у нас листвы Для водички Ладно, я на этом острове был Видишь тут, это я тут строил плод Короче, и вот тут инструменты Некоторые, хорошо, я тогда стырю Юку Ну потому что зачем она будет. Вот это, это мой остров Ну поплыли, а чё Возле моего острова, собственно И увидимся, давайте Ааа, я дома я наконец-то твою мать дома. Я так давно здесь не был. Сохранись. Сохранись. Спасибо. А, да, детка, а. я по. Здрасте, приехали. Вы кто такой? Я вас не звал. А. Ты ч мои кокосы берешь? Ты а. В мой дом пришел. И тыришь у меня кокосы? Краб. Предмет сардина. Предмет сардина. Рыба унесла очень далеко. Он будет навсегда потенен, если вы... Какой сардина? Ты чё? У тебя... Уже кукуха поехала? Ты, ты чё? Анатолий. Анатолий. Ты... Да? Анатолий, сиди тут. Хорошо, молодец, Анатолий. У меня, у меня куча всего. Надо это все разлаживать, но это я все разложу вниз серии, потому что там дохерища просто всего. Просто дохерища всего. Я потерпел два поражения. И на третий раз я его угандошил. Просто взял его так и уничтожил. Это хорошо. Присядь, пожалуйста, вот так в палаточку. И перегонка топлива делается из... Как ты думаешь твои предположения. Картошку! Из мать его картошки, да? Почему нет? Из картошки делаем топливо. Ладно. И на картошке мы улетим из этой игры. Ну, на самолете, да? Прикольно, да? Все, кто досмотрели до этого момента, огромная благодарочка. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Ну, а пока, всем пока и удачи, разумеется. Пока! Let's <laughs> go.